для загрузки. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Массиафе или украсть их. Я жив, но вы ударили меня.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 Зачем он это делает? А? Ничего а себе. Совсем идиот.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 Куда этом так пишить? Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель! Это Альму Алим предал нас! А! Ты увидишь! Скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге! В пороге между а! этим миром и новым! Ты видел, да? Мы да, все сможем добрая. жить как равные!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 Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им... Работа мастера. Вот так ученики мы и должны сражаться. Умрешь здесь и сейчас. Понимаю, у тебя много дел. Вы должны не а просто не... держать клинок, вы должны стать с ним одним целым. Больше так не делай. А он точно кого-нибудь убьет. Вот. Умри! А? Смерь нему! Давай забежать, тебе некуда! Догнать его! Он здесь, где-то рядом. А? Ты заплатишь за свои Вон грехи! Он! Что ты делаешь? Иди. Тебе не спешать! Ах! Э! неверному! Я поймаю. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Зачем Чем он это делает? Дурак совсем выжил из ума. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? <связь> <связь> Таким мы должны сражаться. Это не Понимаю, у тебя много дел. Ау. Ты это видел? делает это глупо. Больше так не делай, понятно? Да! Oh. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. я секунд а тебе не сбежать труд вот он он здесь Вы уверены, что он тут? <Стит> а да. Это Убейте! вы, неверный! Убейте Не Отрублю голову! Не дайте Убей его! Да! Ха! Я! Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. Высокие здания также могут служить ориентирами в городе.